Блин, тихо. А это наша улица, на которой якобы все сделано. Вот эти лужи, которые надо непонятно как походить. И канавы, которые сравнялись с дорогой. И как здесь жить, утопая в грязи? Непонятно. Вот идем дальше. Вот так вот. Это у нас. Это говорят, что нам отсыпали улицу. Вот. Да мам как не пройти, не Но проехать. Ну и так можно дальше до конца всей улицы, в принципе, идти. И нового ничего не видать. Единственное, где сами жители засыпали, там еще что-то есть. Ну и вот дальше то же самое. Ничего нового на нашей улице. Здесь вот даже к домам невозможно подойти. Только проплывать.